Так, Да. Надо распиться. Доры мифа сористи. Хорошо росился. Теперь нужно больше колбаси. Какая шутка. Хорош, хорошо. Я лох, лох. Тебя, ну потому что я лох, потому что я лох. Андрей, Андрей, стоп, не стоп, не стоп, не. Я верхнюю губу обжог, и мне пох-пох Лох-лох... Ах-ох... ах Лох-лох... Денег... Ой... там и ноль. Ты будешь карабас Что Че не сегодня? Я хотел сказать, ты будешь бас-карабас. Больше нету слов. Эй! Эй! Нет слов! Эй! Эй! Знаешь, почему? Я богатый молодый! Эй, эй, Прима! С огромным гемом у меня проблема. Ламба или донат. Эй! Эй, Прима, с огромным гемом У меня проблема ламба или гемы У меня насущный вопрос Выбрать э, себе лор... Не надо, я даже не повторю Ладно У меня насущный вопрос Выбрать себе ролс Ройс или Ройс Роллс Это big Босс, playing big toys. Тимати в клубе, знает, кто я такой Эй, проснись, 20-й год на дворе Окей Биг Бои Я легендарен как Пинк Флойд Я на Феррари как Биг Бус Прицепь на мне как твой дом Слышу, мне Бог как-то Разорвал контракты Тимати стал делать лучше Когда ушел этот старый Эй, Примо С огромным гемом У меня проблема Донат и гемы Эй -э -эль. эль Примо С огромным Огромным гемом у меня проблема данно и не гемы. Так, а, синхронно поем, давай. Давай, давай. Маленько я при. ой, я прихожу Я прихожу снова, снова домой. Снова домой. Там нету сейчас. Там нету ничего никого. Залипаю, поставил телефон. <В Инте> смотрю, смотрю фото А4. На улице, На улице было, было темно, темно Под ногами да, я разбита, разбита я игрушка. игрушка Казалось бы Но это было так давно, давно. Казалось ты, была, ты просто была просто игрушка Что? Ты просто-просто безделушка, малышка-пушка Малышка-палушка игрушка Ты просто ядерная пушка Опа, было малышка Ядерная пушка, пушка, пушка, пушка. пушка. <с <с <с Гдаум, <embroxv2> <mark> Ха-ха-ха! <смех> Мои глаза горят коза, иду вперёд, не шаг назад бегу на на только мой слеп Это факт, и я сыпую прямо в не убить меня, суха Следующий момент мой голос убил, и у них башки один я покажу данный, нерзвез их, не найти меня, и я пропал сети милые милой, ты не оставлю им все да И так куда выйду я помню белые обои, черная посуда, нас в ручьёбке двое. Кто мы откуда, откуда? За двиганием шторы. Иван Золо, привет. Вот так. Да. Е. Вот так. давай я буду так. Ага. Ага. Вот так. Вот так. Вот так. Вот так. Ага. Танцуй, вот так, вот так, так, так, вот так, вот так, вот так, и так, и так, и так, делай круче, круче, вот так, вот так, и так, Полочки так, давай ты будешь припев ее устроить, вот полочки памята. Ты, ты пахнешь мятый, футболочки помяты. Жду тебя всегда, между четвртым и пятым. Будем ему по морю, ветер мачтурвал, как и то золу с корабля сбежал. Мы стояли в ноги и держал, и слава чем-то уебало, и меня слышно. Я если что. Я пою как ангелочки, если что. Я Без тебя! Без тебя! Без тебя! От всей старшей администрации, хочу сказать тебе Ты снял, болбоёк Да да? удачи, давай пока Ой, извините Да я богат, ты уже. У меня так много а Громко Так и вы делай фотку Собак твоя без одежды Я прыгаю Прыгай между Да, Это, любовь Чего? Маленького роста Нам их и через очки разглядеть разглядеть непросто Они такая мелочь Как будто на зубах у этого челика У него нет велика Он такой крутой У него есть ошейник Он как будто собака, но... Бредний. У него челка вместо веника О, это очень крутой панч был только сейчас. Я зачитал трек. Это был бит-старс. О, Growl Stars. Эй, прямо is here. Я залетел и вниз. Да. Какой-то маленький бит. Я не знаю, что сказать, ведь у меня теперь начинает гореть от этого бита маленького. Он маленький, как будто Макс. Спасибо. Ладно, ладно. Извиняюсь.